Что? Куда надо было? Если вы постоянно сидите в офисе, <смех> то у вас нет воздействия солнечных лучей на татуаж. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, сколько же держится татуаж а, в коже. Факторов очень много, Я давайте сейчас расскажу подробненько по каждому из них. Первый фактор – это глубина введения. Если татуаж введен очень-очень глубоко под кожу и, ну, соответственно, сделан неправильно, то такой татуаж может держаться с вами и быть с вами всю жизнь. Если татуаж сделан правильно, то держится он в среднем где-то от года до трех. Следующий фактор – это техника и выбор пигмента. Если вы светлокожая, у вас светлые волосы, брови, соответственно мастер выберет для вас более воздушную, мягкую технику и пигмент возьмет более светлый. Такой татуаж может держаться где-то до года в среднем. Если же вы брюнетка и у вас насыщенные, яркие, густые брови, соответственно вам технику надо выбрать более плотную, пигмент взять более яркий и такой татуаж может держаться чуть дольше, допустим, там, от года до двух, до трех ну и третий фактор это ваша кожа а на тоненькой коже татуаж держаться может намного дольше на тоненькой сухой на более пористой жирной толстой татуаж может держаться прям вообще даже может только полгода держаться и выходить прям почти в ноль например я себе татуаж отравляю раз в 8 месяцев стабильно потому что почему-то он у меня уходит очень быстро хотя я достаточно яркая темная но у меня, видимо, такие процессы, такие быстрые и постоянные, что татуаж просто вымывается в ноль. Поэтому мне нужно обновлять татуаж чаще. Ну и, конечно, очень влияет такой фактор, как образ жизни. Если вы постоянно сидите в офисе, у вас нет воздействия солнечных лучей на татуаж и так далее, то ваш татуаж продержится дольше. Если же вы постоянно глупаетесь в море, потеете, загораете, то, конечно, татуаж уйдет быстрее. Конечно, это видео про правильно сделанный татуаж и про татуаж, за которым правильно ухаживали. Если вы не знаете, как ухаживать за татуажем, здесь будет ссылочка, переходите и смотрите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы Люблю слой. Всем пока!